всем привет ребят с вами антон сегодня у нас подборка самых крутых игрушек которые захочет не только ребенок но и любой взрослый поэтому думаю будет точно интересно но ну, а чтобы еще скрасить просмотр обязательно берите с собой что-нибудь вкусненькое и конечно же чаек присаживайтесь поудобней также перед просмотром не забывайте поставить большой палец вверх и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. А также для моих подписчиков в конце видео конкурс на 1000 рублей. Немного, но все же. Так что обязательно смотрите до конца. Погнали! Mazda RX7. Спортивный автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX-7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю среднемоторную заднеприводную компоновку. У этой малюсенькой дрифт машинки точно такое же строение, идеально повторяющийся внешний вид. Автор идеи сделал ее в красивом белоснежном цвете. Он суперски сочетается с черным спойлером и некоторыми другими деталями этого же цвета. Смотрю я на нее со стороны и не могу оторвать глаз. А как вам Mazda? Напишите в комменты.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 Не представляю, сколько часов люди парились над его созданием. Не удивлюсь, если эта шайтан-машина еще и стрелять бы могла. Вот бы был полный привет. Ну куда же? Ну куда бы мы с вами пошли в выпуске про топовые машины без той самой Бугати? Машина, которая являлась рекордсменом по скорости во всем мире. Это выполненная в масштабе 1 к 12 бугати Широн 2017 года.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 Обычные самолеты это, конечно же, круто. Но что вы скажете касательно гидросамолета? М? Именно таким и является Савойя Марчетти s 55 копия которого в данную минуту времени красуется перед вашими глазами. Сказать, что это все выглядит эпично и круто, ничего не сказать. Вот правда. Хотя чего стоило ожидать от копии столь великого творения? Этот итальянский гидросамолет имеет очень необычное строение. Двухкорпусный моноплан, силовая установка, состоящая из двух двигателей, расположенных продольно в общей надфюзеляжной мотогондоле. Привод, натянущий и толкающий воздушные винты противоположного вращения. Конструкция фюзеляжа и крыла цельнодеревянная, хвостовых балок и оперения смешанная. Наверняка вы сейчас ни черта не поняли, да и я, честно говоря, тоже, но звучит очень уверенно и необычно, Согласитесь? А это довольно прикольный грузовик. Или если быть точнее, это что-то типа фуры, той самой, которая была на заставках всех игр про дальнобойщиков. Лично мне она сразу набивает приятные воспоминания с детства. Да и внешне красиво выглядит, поэтому я и решил вам ее показать. Мало ли среди зрителей будут такие же любители грузовиков, как я сам. А это какой-то сумасшедший Зил, который лучше всего подходит для внедорожья. Нет, правда, вы только посмотрите, с какой легкостью и непринужденностью он преодолевает эти каменные преграды, размером практически с него самого. Вот это я понимаю проходимость. В этом деле, кроме мощного движка, ему помогают и здоровенные колеса. Уверен, если смоделировать эту машину в реальном размере, то их высота была бы со взрослого человека, не меньше. Сделали зил в красивом оранжевом цвете, получился супер яркий, мощный и веселый внедорожник, на котором можно хорошенько понаваливать на камнях. Т34 советский средний танк периода Великой Отечественной войны выпускался серийно с 1940 года в течение 1942-1947 годов основной танк РККА и ВС СССР.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 Эта мысль пришлась по вкусу генеральному директору, и в конце 1949 года транспортер впервые был представлен официально. Что ж, ну как вам этот красно-белый бусик? Пишите свое мнение в комментарии. На очереди прикольный пикап, который сделали в масштабе 1 к 4 по аналогии с уже имеющимся у авторов ролика «Транспортом». Сказать честно, это выглядит довольно странно, когда такая большая машинка ездит без водителя. К тому же этот звук, эти габариты и эта мощность, ну просто как-то не складывается в голове. Однако это все правда, и тачка реально полностью радиоуправляемая. Ставьте лайк, если тоже не отказались бы от такой игрушки на пультике. Я уже не первый раз говорю вам о том, как меня удивила та или иная машинка, но следующую я просто не могу не выделить. Это бульдозер, и нет, он не выглядит как какая-нибудь моделька, стоящая на стенде, сверкающая своим цветом, с которой пылинки сдувают. Он имеет свои потертости. Это настоящий трудяга, который уже много чего повидал, но из-за этого становится еще интереснее. Его реально можно на изи использовать по назначению, я уверен, что с ним ничего не будет. Правда, надеяться на большой масштаб не стоит. Кстати, вы заметили водителя? Да, внутри сидит какой-то чувачок, который управляет всем этим чудом. А неподалеку от него к одной из труб, удерживающих крышу, привязана цепь. Ржавая такая, старая. Блин, ну как же клево! Смотря на эту машинку, вновь ощущаю себя ребенком, Счастливым таким. Огромный респект создателю такой потрясающей игрушки. Помните, буквально вот только что я обращал ваше внимание на топовый современный вид рейндж-ровера? Так вот сейчас вы увидите, что машины этой марки не всегда были такими, с обложки. Это еще один рейндж, правда, года так фиг знает какого. Выполнили его в масштабе 1 к 10, придали советский бежевый окрас и поместили вовнутрь какого-то водителя в коженке. В общем, сделали все, чтобы машина казалась нам старинной. Видеть Range Rover в таком обличии, мягко говоря, странный, необычно, но это как ни крути опыт. Я вот вообще подобную тачку видел впервые за всю свою жизнь. Если вы тоже, напишите об этом в комментах. Интересно, сколько нас таких вообще? Теперь перед нами изумительная реплика большегрузного, четырехосного сидельного тягача высокой проходимости, используемого советской армией в лучшие годы.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 В основе конструкции традиционная для Татра хребтовая рама, представляющая собой трубу, внутри которой располагаются элементы трансмиссии. Такая рама очень хорошо сопротивляется изгибу и кручению, а также позволила сделать шасси модульным. Выпускались машины с разной колесной базой и количеством осей. Колеса всех осей были односкатными, с централизованной системой подкачки шин. Подвеска всех колес независимая, хотя от чего это я вам все объясняю? Думаю, вы и так видите, что машина капец какая большая и капец какая устойчивая. Вряд ли кто-то в этом усомнится. Следующий автомобиль, а точнее грузовик, просто незаменим в игрушечных стройках любой сложности и масштабов. Это повторенная модель Mercedes-Benz Actros. Она соединила в себе сложную конструкцию, многофункциональность и реалистичные детали.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 А вы знали, как называется автомобиль охотников за привидениями? Да-да, я согласен, что это мало кто помнит, или вообще заострял на этом внимание. Но если вы исключение, то я ставлю вам свой личный палец вверх. Ну а для не зная, как я сам, напомню, ту легендарную машинку зовут экта 1 За помощь в создании машины режиссер Айван Райтман обратился к специалисту по кинематографическому железу Стивену Дейну. Однако Дейн, потратив несколько дней на поиски подходящей машины, купил другую развалюху – Старый катафалк Миллер-Метеор на шасси Кадиллак Флитву 1959 года, ставший общепризнанным символом франшизы Охотники за привидениями. И вот вам интересный факт. Во время съемок использовался только один автомобиль, что довольно рискованно, так как в случае поломки это могло вызвать значительные задержки в съемках, и как следствие проблемы с производством. По иронии судьбы, это и произошло в сцене, где Рэй и Уинстон беседует по пути через Бруклинский мост. Когда началась съемка с высоты птичьего полета, машина заглохла. Но проблема касалась только механики. Так что автомобиль довольно быстро отремонтировали и использовали его в последующих сценах. Ребята, а знаете, что это такое? Что это за легендарный советский грузовой автомобиль? Конечно же, это ГАЗ-66! Его грузоподъемность в оригинале составляет порядка двух тонн. У этой детской игрушки учли все фишки, от идеально подобранной расцветки до шикарной амортизации и устойчивости на дороге. Даже управляя этой крошечной моделью, чувствуется вся сила настоящего, большого варианта. Трак легко преодолевает любые преграды на улице, даже в плохую погоду, и быстро ездит. По словам автора, он не останавливается на достигнутом и хочет и дальше улучшать эту модель по всем фронтам.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 Для того, чтобы достойно ответить на вызов, брошенной компанией Chevrolet моделью Ford Mustang, нужна была небывалая мощность. Только так можно было побить назойливый пони-кар. Ответом стал «Шевроле Камара» Z28, автомобиль, обладавший не только отличными скоростными качествами, но и отменной устойчивостью. Наш дружок выполнен в сине-белых цветах, что делает его сильно заметным в потоке машин и выделяет на полки коллекционных тачек. Эта реплика подстать своему оригиналу превосходно держит дорогу и легко управляется. Полноразмерный японский внедорожник – флагман модельного ряда компании «Митсубиси». В 2007 году стал 12-кратным чемпионом ралли Дакар, 6 лет подряд выигрывал эту гонку по пересеченной местности. Такие достижения сподвигли одного парня создать своими руками в домашних условиях настоящий Митсубиси Джера. И черт возьми, у него это обалдеть как круто получилось. Машинка запросто ездит по самым грязным и неровным дорогам, поднимается по неподдающимся объяснению склонам и при всем при этом ни капли, ни на секундочку не останавливается или же тупит. Все в ней работает как часы.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 У меня по крайней мере такие ощущения. Но в любом случае Мерс реально достойный, гордый такой и очень красивый. К тому же в нем куча всяких деталей, которые максимально интересно посмотреть самому вблизи. Думаю, это первое, чем я бы занялся, покажи мне кто данную модель в реале. Да, она не отличается высокими скоростями, но извините меня, этого здесь даже и не подразумевали. Зато она запросто перевезет все несколько других ваших машинок и не запыхается».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 Кстати, просто «Пантерой» танк стали называть только в начале 1944 года. Ну а если вам не хочется или просто не нравится ездить по ровным дорогам, рассекать на высоких скоростях и наслаждаться плавной ездой, быть может, вам понравится такой стиль вождения? Эта игрушка была создана для того, чтобы жить в грязи. Вот реально. Она может носиться по любой дороге, по любому болоту и по любым ямкам. Как только выживает ее подвеска... Для меня остается загадкой. На очереди самолет, который из Германии прибыть, сироп целебный привозить. <къем> Ладно, это мы пропустим. В общем и целом перед нами копия франко-германского творения под названием 160 Трансел. Спроектированный для военных действий этот самолет в том числе использовался для вспомогательных полетов, которые сопровождали военную авиацию, в частности в 1970-е и 80-е годы в Африку. В 2017 году он находится в эксплуатации в трех странах. Не знаю, как у вас, но лично у меня он почему-то вызывает очень теплые и спокойные эмоции. Как будто я в нем уверен на все сто процентов и точка. О, ну а это мои любимые Бигфуты. А если быть еще точнее, это мой обожаемый Грейв Диггер или же копатель могил для своих врагов на трассе. Эти чуваки постарались повторить легендарный Бигфут, сделав его довольно таким массивным. Как ни крути, габариты 1 к 4 это очень солидно. В остальном же, если рассматривать окрас, какие-то характеристики все плюс-минус идентично. Сделано по той же схеме, что и оригинал. Да и внешне не отличается. Суперская модель, которая прям сразу во мне пробудила желание сходить на ближайшее шоу Бигфутов. Серьезно.